И следующий слайд у меня про аналитику нулевого уровня. Что я имел в виду? Тут, в принципе, все написано. Ну, давайте я расскажу, что такое аналитика нулевого уровня, почему я этот слайд так назвал. Назвал я его потому, что давайте, вот такая метафора. Да? Мы, работая в проектах клиентов, зачастую делаем очень неплохие результаты, хорошие результаты, выдающиеся. Но. Мы работаем именно над проектами клиентов. Но почему мы никогда такой подход не применяем к себе? К себе как проекту, как бизнесу, как предпринимателю и фрилансеру, который хочет развиваться. По сути, когда я до этого дошел, когда я понял, что на основании аналитики своей деятельности по работе с клиентами я могу улучшать свои здесь результаты и научиться видеть те моменты, с помощью которых те точки роста с помощью которых можно влиять на конечную результативность на снижение моего времени вовлеченности в проект то это а, открыло для меня следующий шаг и это начало повышения среднего чека вот. А, здесь вот на скрине табличка изображена которая вот у меня есть там личное обучение до да, в которое ребята а, некоторые заходят а, именно с точки зрения увеличения прибыли и здесь а, табличка, в которую я вбил данные проектов за год свои и провел аналитику. Здесь есть разные показатели, Вот там можно увидеть, да, что тут есть и лид, откуда он пришел, какая ниша, какой средний чек, откуда он пришел, какие там платежи были, какой накопительный суммарный вклад они в меня произвели. Какие расходы, какие результаты, какие были продажи по памяти некоторые заносил, какие ощущения от самой ниши. Дальше там еще она длинная довольно таблица, то есть много показателей учитывать. Но основное, что из этого можно извлечь, это именно то, что а, какие вопросы нужно себе задать а, для того, чтобы стать лучше, что нужно поменять в, своем, в своей деятельности. И вот до того, как я эту таблицу не забил себе, все это аналитика своей деятельности была в формате текучки. То есть я такой думаю, ну, надо бы что-то поменять, надо бы поднять средний чек, надо бы что-то сделать, надо бы больше продавать. Все это мы уже много раз слышали на многих тренингах по продажам, маркетингу, развитию и так далее. Но все это обретает смысл, когда вы видите реальную статистику, когда вы начинаете себя анализировать как один из проектов, то есть ваши результаты а, помогают вам выйти на другой уровень просто потому, что вы их увидели. Вы позволили посмотреть на себя как на статистику.